Так, еще у меня где-то была пещера, не заброшенная. Надо, по-моему, пойти по факелам и я туда попаду. Так, у меня все с собой. Можно, конечно, сейчас шахту пойти, но думаю, то, что можно грузить пару вещей, такие как гриб, вот на гриб, э кремень. надо было еще по-хорошему сделать склад лавы, но пока мне неох неохота его делать. Думаю, если будем делать, то чуть позже. А сейчас пойдемся в шахту. Ой, как тут темно. Тут я помню яркость высокую поставил, поэтому я не нуждался в этих флайке. А, вот. Тут я, видимо, пометил. Ай. Упс! упс. И я тут помню, тут я дрался с крипером. И тут дальше идет шахта, тут дальше надо было разведывать. И копать, копать, копать, копать. копать. Думаю, тут уже маму происшегу сделать. Тут я в шахте был не один, сначала, да, я был один, тут копал, а потом ко мне присоединился Манг, так как ему было скучно и нечего делать. Да, у меня осталась привычка ставить факел с временем справа. Ммм... В у нас тоже с Мангой был такой момент, то что он везде так ставил факела по всем местам, а я такой... Убираю эти все факелы, ставлю один факел справа и еще, может быть, в середине еще вот так поставлю. И я ему объясняю то, что это типа навигационная такая система у меня. Так как слева я все время хожу и так выхожу из пещер. Тут я нашел каньон. Ну это видно, а ниже там я уже нашел шахты генерируемые. Тут когда-то умер зомби, он не хотел выходить, но я к нему сам подошел и его убил. Ой-й-йо, я на правую кнопку мыши нажал. Проактивировать скил, я его, можно сказать, зря потратил. И вот, можно его потратить вот на это ой тут я чуть не упал был срежька себе золото нашел зато я нашел золото отлично Теперь надо отсюда выбираться куда я шел как я шел он сюда я шел ну налево да тут кстати, еще железо, я его пропустил почему-то и он тут мага был Нет, тут маги не было, я тут один прошел. А лава мне не нравится в таком виде. Надо ее... Её... Вот. Вот. и Вот. Все. Теперь вниз не будет лететь лава. Это хорошо, хоть это некрасиво. Мне она даже нравилась. Но это не безопасно. А мне нравится безопасность еще надо... О, у меня же есть эндерманские жемчужины. Да, это жемчуг. Это не глаза эндермана, это не яйца эндермана, это жемчуг эндермана. Сколько же у него там названий? Ого! А тут гравий сломанный. Видимо, то, что с утра все еще осталось. Смотрите, мы тут утром с магой прошлись, а тут некоторый дроп остался. Тут с бог Нет, это не бах освещения. Там реально какая-то пещера. Так, факел тут. Факел тут. пойдемте туда, так как там меньше чего. Тут нету алмазов. Так, да, кстати, алмаза -а -а, Алмазы... В общей сложности у меня появилось 14 алмазов, когда мы с магой шли, то мы нашли где-то 5 алмазов, но у него была китка на удачу, поделили мы, мне досталась большая часть, потому что это моя пещера, И да, кстати, что, вот, кстати, он в шити, он что-то там пишет, я не знаю, Давайте его пригласим э, с нами, это, наверное, будет веселей. О, смотри, скоро будет рейдовый босс. Надо бы спросить, когда. Рейдовый босс. Э, сколько же тут гравия? Как-то раз я даже смог под этим гравием найти золото. Просто так копал, копал, копал, гравий. Не помню, зачем он мне нужен был, но. Я там нашел золото. Поэтому, если вы так можете копать, копать, копать гравий, то тогда вы можете что-то найти, кстати. Что вы... Нет, тут нет гравия. грави. Достал темно. Вода. Вода, вода. Так. По-моему, я помню это место, я тут буквально 5 секунд был. Вот так, проставил факел и ушел. Надо тут ограничить воду, так как она тут мешается. Вот все. теперь можно золото копать. Ой, какое золото, это железо. по-моему я тут уже был <дых> да вот сюда лава до сих пор падает думаю я сюда и обязательно вернусь за лавой так как она мне обязательно пригодится Да, МСМУМО очень хорошо помогает мне. Э, можно сказать, что все время... У меня по-другой кирка на удачу. У меня постоянно вылезает из одного блока угля два угля. Или из железа два железа. Это очень сильно помогает. ой ой ёй ёй ёй Я тебя не видел. Пошли. Пошли туда. Да поплавать А, не, не гори полностью не гори полностью не гори не гори не гори ты полностью при я буду гореть. есть вода нет широко зашипела, то что я испугался что там мои вещи какие-нибудь так зато я начал светиться нет я не стал светиться я думал то что тут я сейчас подсвечать буду так будет лучше нет не будет так лучше снимать это очень долго сейчас тут все снимать и жесть рыба потом еще час снимать о уголь мы хотелось бы найти алмазы конечно же это было бы намного лучше испытаем к мы удачу есть. О, там есть что-то. Смотрите. Я бы прошел бы мимо, так, вы видите, тут была просто стена. Я бы прошел бы мимо и ничего бы не заметил. Так у меня доступно новый ветвь. Интересно, что там тоже мог быть алмаз. Вот, смотрите. В итоге я нашел золото, которое я, возможно, сейчас уронил. Надо спускаться еще И уже снизу наверх его копать. Во, вы посмотрите, какие тут цены стали. 4500 долларов за что-то. Знаете, я сейчас скажу, это дорого или нет? Это дорого. У меня даже таких денег нету. У меня, по-моему, накапливалось там 2500. Наверное, надо долго играть. Ну да, я, наверное, слишком редко захожу в игру. В среднем, наверное, на игру трачу один час. И вот она, золото. Также внизу есть слава, я ее слышу, прекрасно. Это даже не внизу, это даже рядом. <звы> Давай быстрее, лава, исчезай. Так, я вроде помню одну штуку, то, что если вот так, то тогда... Во, да, все, это работает. Кажется, факел, у меня тушится. Лава, быстро. Оу. это я не люблю Майнкрафт. Итак, все, можно продолжать. Тут вот так вот. О, смотрите, на нас спаунер пауков. Так, тут факел меня дезинитирует. И сейчас придется нам долго-долго пробиваться. Так как у меня нет с собой меча. Ну а в принципе его можно сделать. Что меч из булыжника тоже хорошо. Вот, все. Можно, в принципе, попробовать и эндерманским. Давайте попробуем даже. Что он не сработал. Давайте отойдем. Походу не сработал. Да, он не сработал. Да что, бегать быстрее стал? Нет, показалось. Думаю, сейчас соберем вот эти вот рельсы. маньков как-то стал очень быстрым. Не пойму. не знаю из-за чего. Ну, а сейчас мы быстро пройдем. Тут где-то должен быть спаунер пауков. Да, меня уже убивают. Я сейчас скрою, потому что он мне мешает. Слава богу, у меня есть броня хорошая. Алмазная, хорошая броня. Мы должны этот спаунер засветить, я не хочу его уничтожать. Я хочу его всего лишь осветить, остановить, но никак не уничтожить. Не атак... Я так ядом, я отравляю. Все, остановился яд. И, и он идет. Он идет к нам. Мы его остановим. Не... О, смотрите, мы его реально остановили. Да, пауки не спавнятся. Пройти я не могу. Это исправить вот этот забор. Все, теперь мы видим какую-то большую комнату. Что это за комната? Так, мне эти лаги не по душе. Итак, я снова тут. И какие тут изменения? Во-первых, я тут поставил стену против пауков. Так как они все там спаунятся, но их там мало. Также я тут смог осмотреть поподробнее комнату. Да, лаги все также остались. Надо бы что-то менять. Нет? Думаю, так будет лучше. И что тут есть? Во-первых, я увидел то, что тут есть железо. Тут есть два источника воды, дерево и самое главное то, что тут оказалось золото. Золото, конечно же, оно нам понадобится. Конечно же, оно не каждый день пригождается, но все же в какой-то день... О, мне срочно нужно золото. Также я его возьму. Раз тут дерево, значит тут где-то есть и шахта, а шахту, я думаю. Тоже прямо сейчас пойду. Тут везде, если честно, шахта. Тут шахта. Смотрите. Почему тут сгенерировалась эта комната? Уж очень она ровная. Железный блок я не просто так взял. Он для того, чтобы ремонтировать вещи. МСММО тут установлен. Я это уже говорил. И поэтому я тут могу все так быстро копать. И чинить вещи. Я буду аккуратнее копать. Вот так, поодиночке. И смотрите. В одном зале же и железо, и уголь. И опять железо. Казалось бы, скромная комнатка. Если бы я тут бы не задержался, или бы не вытащил те два куска железа, я бы тут такую большую зависть бы не нашел. То я тут оставил еще железо. Тут еще железо, в котором есть еще железо. Плюс тут еще железо. Здесь еще одна зависть железа. Короче, это, наверное, залежь в... Четвертой степени. <звучит> mm. И все из-за два блока железа. Пошлите сюда, что у нас тут, а тут у нас... С туда мы заходили, и насколько я помню, я потерялся. У меня потерялась ориентация. пошли обратно. Лучше пойти обратно, чтобы не потерять ориентацию полностью. Так, если так, то, оказывается, мы вообще обошли все, Так, проходим, потом тогда направо, еще раз направо. И... так... Возьму. М -м -м да уж, это очень хорошо то, что у меня есть такая специальная навигационная система, а то я тут бы уже на веки бы остался. Хотя да, тут есть телепорт, но тогда бы я был оставил тут некоторые руды. А так я все скопаю. Не знаю, за один присест, я уже столько накопал, у меня уже полные карманы, чего-то либо, ну, включаем мусора. Что ж железо? Я вот начал отдельно жить, но у меня дом остался в замке, я вот сейчас помню про жительство. Я вот думаю, то что, конечно, город с меня будет требовать некоторые ресурсы, которые я добываю. Потому что у меня ведь остался завод, к примеру, там в Легионе. Ну, думаю, что-то да и буду сам отдавать. Буду дожидаться, что ты должен нам чего-то там. Так, пойдемте дальше под землей, думаю, так будет интересней. О-о-о-о... я тут уже был я тут уже был и тут мы с смогли нашли алмазы и тут лежали алмазы пещера очень большая я наверное давно в Майнкрафт не ходил в пещеры с каждым моим приходом в пещеры они все больше и больше потом еще больше а потом еще больше Там Растон я его даже забыл про него Так, ну как-то так Там еще что-то находится. Сюда сходим. Майнкрафта такая игра, где можно просто сразу же играть без всяких правил, можно все э, сразу вот так, ну может быть походить пару раз, просто выучить два основных правила, то что левая кнопка мыши ломать блоки, а правой плавать не ломать ой точнее ставить вот а... и дальше идут всякие мелкие правила которые можно в принципе в википедии не смотреть все это можно куда я уже куда меня поднесло